Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 5 октября, и сегодня мы начинаем наш эфир с того, что я хочу объявить, что у нас на связи город Нью-Йорк и два человека. Первый из них, кому мы посвящаем нашу программу, это Валерия Коренная. Валерия Кореная — актриса, автор и исполнитель песен, поэт, ведущая теле- и радиопрограмм. Окончила школу-студию МХАТ, работала актрисой в театре «Сатирикон» имени Райкина и в театре имени Станиславского. Работала на радио WMNB, поэтому свободно себя чувствует в эфире интернет-портала «Радио Центр в чем мы сейчас и убедимся. Также э, «Радио Эра» на телевидении WMRB, «Последние 13 лет» на телевидении RTN. Ну и второй человек, это независимый журналист из Нью-Йорка, Ярослав Беклимишев. Я просто хотел немножко так вот буквально фактически поправить, что Валерия Коренная – это не только журналист, это не только поэт, это не только бард. Это, в принципе, какая-то эпохальная система на сегодняшний день в средствах массовой информации Нью-Йорка и всей Америки. Вот. И поэтому, в принципе, через Валерию Коренную как бы переваливается но немного эпоха того, что мы хотели делать, того, что мы хотели сделать, и того, что мы, в принципе, сделали в русскоязычном эфире Нью-Йорка. Можно вот, по... место «здрасте» скажу пока «ой». Здрасте. Здравствуйте. или «ой». Валерия, рад приветствовать вас в эфире интернет-портала Радио Центра Спасибо большое. Миш, первое, что хочу сказать, будучи э, актрисой и э, человеком, который всю жизнь практически уже, страшно сказать, 40 лет имеет дело со средствами массовой информации. Не верю. Говорю, не верю. Вот придется... Говорил Станиславский, посмотрев на фотографию Валерии Коренной, который у меня прямо перед глазами, и а тем вот... более YouTube, не верю. Вот хотите сейчас поверить? А... Сейчас я скажу одну фразу, и вы сразу поверите. Так. Это было 40 лет назад, когда я пришла впервые на радио, но тогда это было всесоюзное радио, и вещали мы на 320 э, миллионов человек. Mm -hmm. Ровесники! Передача для старшеклассников. Здравствуйте, у микрофона Валерия Коренальевна. Вот такой у меня был тогда голосок. Отлично, Валерия, я только могу тебе напомнить одно. Проветание у эфира, программа «Крок». Все, первшее, все, лепшее. <смех> это было на белорусском языке? Ну, так. <смех> Понятно. Ну, Пошло. так а, тогда, Валера, расскажи а, о том, что, как это, с чего начиналось, и, и вот так сказать, э, э, эпохи, эпохи, вот, э, творчества, творческие <смех> эпохи. Ну, смотрите, во-первых, сегодня не пятое число, как вы сказали, а шестое Серьезно? октября. Шестое, да? да? Я стал. Вы в прошлом живете. Я в прошлом. У нас а я в раз... настоящем. У нас как раз звучит девочка из прошлого, поэтому, наверное, да верно. Она, я не знаю, как слышно ли нас в эфире нашим радиослушателям и эта песня, но вроде бы она должна звучать, Ну, вот не знаю, не знаю. Но, но, но, но в режиме скайпа она точно не звучит, и она не может там звучать, да, по идее. Да. Но она звучит, надеюсь, в эфире, поэтому... Э Девочка из прошлого это та самая Валерия Коренная, которая является автором и исполнителем этой песни. Но мы, наверное, начнем все-таки раньше, то, что было 40 лет назад, и будем двигаться вперед. Давайте я, как, как, конечно, попробую уложиться в столь короткий промежуток времени. Я сжимаю жизнь в последнее время, я думаю, что многие из нас делают то же самое. Осознанно это или нет, это другой вопрос. Но чем дальше бегут годы, тем больше они сжимаются, они как бы концентрируются, они превращаются в какой-то сначала пунктир, а потом, наверное, в уже такие точечные моменты. По крайней мере, для меня так. Да, начинала я действительно 40 лет назад. Я вот в этом году практически праздную юбилей. Мне было 13 лет. Поэтому возраст я свой не скрываю, высчитывается легко. Мне будет через... Шесть дней 53. Самой не верится, чувствую себя лет на 36, не больше, я там остановилась. И э, тогда, в 13 лет, я прошла конкурс на Всесоюзном радио, и меня взяли в программу «Ровесники». Я работала с удивительными людьми. Игорь Васильевич Дубровицкий, журналист, Игорь Мироненко. О, я да. вела, вела очень много программ с Севой Абдуловым. Тогда была такая система в этой программе «Ровесники». Один ребенок, то есть я ведущая, и артист. Артист, как правило, известный или журналист. Вот в качестве известного артиста много-много лет ровесники вел со мной рядышком у микрофона Сева Абдулов. Это были мои потрясающие, удивительные времена. Это был колоссальный урок, мой и жизненный урок и профессиональный. И я, конечно, безумно благодарна судьбе, что мне была предоставлена такая возможность. Да, но, Валера, да. Вообще, вообще Добровицкий – это классика журналистики, на самом деле. Да. Классика, классика такой легкое шоу журналистики, скажем так. Да, совершенно верно. Он многому нас научил, потому что мы-то были дети, и мы впитывали это. Надо. И, конечно, когда ты сидишь рядом у микрофона с мастером, где... Это сейчас уже ты шелестишь бумажками в эфире, это уже нашему муху стало привычно, или у тебя слюна висит на кончике языка, это тоже уже привычно, к сожалению. Тогда была другая школа, и мы учились по-другому. Невозможно но... было представить себе, чтобы раздался какой-то посторонний звук в эфире. Но, но ты видишь, как странно образуется журналистская судьба, потому что я как бы поступил на факультет журналистики в 16 лет. Мой первый опыт журналистики был где-то тоже лет в 14, за счет чего и поступали, собственно, потому что нужно было сдавать свои работы для этого дела, чтобы стать журналистом до как бы доопытной работы, скажем так. Вот. И потом, а потом что? Потом два курса потом армия потом война потом э, э, всякое безобразие которое творится может поэтому я стал именно э, с таким направлением политического журналиста хотя наверное хотелось бы по-другому хотелось бы писать разумным добрым вечным правда а почему а что тебе мешало если ты хотел ты же занимался вроде как любимой профессией да но, почему, но, почему ты не, не мог изменить направление? Но, но, но, но я до сих пор занимаюсь любимой профессией. Да. Я, я могу изменить направление, но не хочется. Я а -а -а. могу перед собой отвечать, правильно? Да, Правильно. Конечно. Вот конечно. об этом и речь. Но я, я, я, я в любую секунду могу изменить направление абсолютно. То есть в любую сторону, в любом векторе. Но тем не менее мне хочется так уже. Но раньше вы нуждали обстоятельства, правильно? Раньше так. вы нуждали обстоятельства, да. Да, мы, к сожалению, люди зависимы от обстоятельств. И журналистика, и актерское дело, и актерская профессия. То есть актерская профессия в большей мере, конечно, зависима. И я это всегда понимала. Поступив в школу студиум хат, я, конечно, прекрасно понимала, так. что меня ждет и какая зависимость. Но до школы студии МХАД было еще Щукинское театральное училище. Я училась на курсе Катин Ярцева. Mm -hmm. а был очень хороший курс, но я после первого курса, будучи 17-летней девочкой и не понимая всю ответственность от того направления жизни, которое я выбрала, я решила уйти после первого курса. Потому что ну, мне стало скучно, мне и, хотелось, и, видимо, какой-то другой жизни. Я, я примерно понимаю, я ушел с четвертого, когда кинул комсомольский билет, потому что не хотелось больше этим всем заниматься. Будучи секретаром комитета комсомола факультета журналистики БГУ. Какой страшный ты сейчас сказал слово, секретарь комитета комсомола. Честное слово, было такое черное пятно у меня в биографии, но мне тогда казалось, что комсомолом можно как-то все лучше переделать. да. Когда я понял, что это невозможно, я кинул билет. Это был совершенно дикий скандал на всю Республику Беларусь, потому что, ну, как бы, ну, секретарь идеологического факультета кидает билет комсомольский. Это все это. Это был смертельный номер, просто. Я в комсомоле не была. Я была там. Буквально полгода. Я тебя и поздравляю. Да? На втором курсе меня заставили уже да. уже вам хай. Да, да, Короче да. говоря, да. ладно, это уже, наверное, не так интересно, потому что это было давно. Но потом я все-таки через год после того, как я ушла из «Щуки», я решила, что актерская судьба, наверное, это моя. Но я сказала себе, я имела право на восстановление, но я сказала себе, я буду поступать по новой. Конечно, это было безумие, потому что 180 человек на место конкурс. Если безумие. Безумие, да. И я сказала, поступлю-поступлю. Не поступлю – не судьба. Значит, не буду этим заниматься. Вообще-то я хотела быть филологом изначально, но я понимала, что с моим проходным баллом мне филфак в МГУ заказан, и такого просто быть не может. <связан> и я решила поступать. Ребята, случаи происходят уникальные. Программа у вас, Миша и Ярик, в общем-то, о душе. Но не, я только, думала, не что... только о душе. <связан> <связан> вот знак судьбы мне был дан совершенно удивительный you